Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам, почему же X-ROS может стать вашим любимым девайсом. Погнали! Комплектация. У X-ROS очень добротная комплектация по сравнению с его конкурентами. Помимо самого батарейного блока, предустановленного картриджа на 0,8 Ом, USB кабеля и инструкции, в комплекте идет еще один картридж с сопротивлением в 1,2 Ома. Это невероятный плюс, поскольку пользователь с самого старта опробует оба вида катриджей. Дизайн и габариты Девайс вышел не маленький. В высоту он 112 мм, а в ширину 23 мм. Но это не делает его громоздким. Наоборот, он очень компактный и приятно ощущается в руке. Его вес 50 грамм. Чуть серьезно. Корпус Мода выполнен из нержавеющей стали, цинкового сплава и пластика. Аккумулятор и зарядка. Внутри X-ROS располагается довольно крупный аккумулятор на 800 мАч, заряжается он посредством USB Type-C с силой тока в 1 А, а это означает, что от 0 до 100% он зарядится примерно за 1 час. Можно смело сказать, что такого аккумулятора может хватить на один день умеренного парения. Функционал Рядом с аккумулятором находится очень хорошая плата, которая обладает всеми необходимыми защитами и возможность изменения мощности, которая зависит от сопротивления на испарителе. Есть всего два режима – на 11 и на 16 Вт. Картриджи как говорилось в самом начале, девайс комплектуется сразу с двумя картриджами. Один из них на 0,8 Ом, а второй на 1,2 Ома. Объем 2 мл. Вкусопередача у него достойная и никотин прекрасно ощущается. На таком девайсе можно одинаково хорошо парить как жидкость на солевом никотине, так и на щелочном. И можно парить даже нулевку. На корпусе мода находится специальный рычажок, который регулирует обдув. То есть его можно настроить от кальянной затяжки до довольно тугой сигаретной. Итоги. В конце я хочу сказать, что вы получаете приятный девайс с отличной вкусопередачей, с регулировкой обдува и довольно большим аккумулятором. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.